Где радуги пролился свет Идем по ней, идем во след На небосклон за той звездой Что манит, манит за собой И раздвигаются мосты И к нам летят наши мечты И в летний день какой-нибудь Откроется нам млячный путь. Космос Как светла к тебе дорога космос Хорошо всегда погода космос Нет ни не холодна, ни строга космос Здравствуй небо и свобода! Здесь каждый лётчик, космонавт и каждый звездный. Астронавт здесь каждый может, не таясь, Дотронуться до звезд, смеясь. Мы поиграем и уйдем, Останемся с мечтой вдвоем. И в летний день какой-нибудь Откроется нам млечный путь. Космос, как светла, к тебе дорога Космос, хорошо всегда погода космос. Нет, ни не холодна, не строго космос. Здравствуй, небо, небо и свобода!